и зарабатывать на свою мечту, погасить кредиты, ипотеку, да мало ли куда нужны большие суммы денег. Работая у нас в фонде, вы можете, ребята, вам честно говорю, заработать не один миллион. Те, которые вот мы работаем со дня основания фонда, мы, естественно, заработали очень хорошо. Так как у нас в нашем фонде есть площадки, те, которые... Сейчас, секундочку Те которые площадки, которые действительно с очень хорошим входом, с очень хорошим доходом. Ну и вы сами знаете, что какой вход, такой доход. Но у нас есть площадки, которые есть от пенсионера до миллионера вход. Естественно, там, где вход большой, там и заработки большие. Ну и давайте начнем с того, что, вот как вы видите, я нахожусь в кабинете вашего а, командоса, вашего аккаунта. И первое, что обращаем ваше внимание. Ребята, когда проходите регистрацию, первое, что вам дали и в руки ссылку командос, пожалуйста, не открыв, открыли ее, не надо по а, сайту бегать туда-сюда, смотреть там ролики, смотреть, э, листать, все. Вы нажали «Регистрация». Все, вам дали ссылку, и вы проходите сначала регистрацию. А уж потом, если вдруг у вас вот здесь выходит при регистрации World Money, у, уберите его. А сюда напишите, вы идете в команду командос, где вас пригласил командос. Вот ваша, ваш логин вашего, вашей команды. И поэтому у нас получилось так, что при активации одного партнера мы не обратили внимания, и она у нас улетела два раза. В, к Вортмане. Пока мы не, не догадались с Ларисой о том, что проверить а, ее спонсора. А оказывается, она по, походила по сайту, а потом только начала а, регистрацию. Естественно, ссылка, команда слетела точно так. И а, если вы регистрируетесь там в других проектах тоже, вам дал спонсор ссылку, спросите всегда у спонсора, какой у вас логин, чтобы вы знали, чтобы вы могли проверить. Точно так и я ваше обращаю внимание. проверить. теряйте пожалуйста, чтобы было в конце команды написано. Итак, заходим теперь в кабинет. И с чего опять мы начнем, ребята? А с того, что, наверное, со раздела «Финансы», чтобы вы, конечно, знали. Значит, у нас, на разделе «Финансы» у нас отображается, сколько а, денег у вас сейчас на балансе, сколько вы пополняли, на какую сумму, сколько вы заработали и сколько выводили. На каждом, а, в каждой разделе есть история пополнения, есть транзакция ваших а, денег. Куда и с какого. Вот здесь я смотрю, за «Сбербанка» пополняли. Здесь у нас пополнение. Выбираете платежную систему или Perfect Money или Касса Фрей. Вписываете сумму и пополняется у нас 50 рублей. Можно пополнять и нажимаете кнопочку «Пополнить». Дальше вывод денежных средств у нас на PerfectMoney и пр кошелек, Но можно выводить и внутрянкой. Вводите сумму. Вывод у нас 1000 рублей. Регламент на вывод 72 часа. Но у нас наш двин не соблюдает. У нас вывод ежедневно, несколько раз за сутки. И в праздничные, и в выходные. Следующий раздел это перевод, внутренний перевод. Вводите сумму. Минимальный перевод с 1 рубля. Вводите логин и нажимаете кнопочку «Проверить». Я вот просто так вот э, напишу, чтобы вы могли э, представление иметь. Нажимаете кнопочку «Проверить» и обязательно нужно нажимать эту кнопку. Почему? Да потому что если такой логин, чтобы вы не перевели деньги куда-то. А именно этому логину. А только потом нажимаете кнопочку «Перевести». Вот здесь вот в разделе, это в этом разделе все отображаются переводы. Вот мы пополняли внутрянкой. Переводили, вот переводим на ваши логины. по 800 рублей на активацию. А 70 рублей остается на аккаунте Commandos. Это переводы, да. Здесь отображается... Получение от какого логина и какая сумма, когда, время, минуты, секунды. А, кто переводил на а, аккаунт, а, ну, на этот аккаунт деньги и какая сумма. А дальше, следующий. Здесь по этому разделу а, понятно, да, в профиле, в профиле, ребята, Самое главное, мы начинаем, когда активировать, и у некоторых фотографии не установлены. Так я уже э, себе на, сделала папку, э, скачала себе фотографии там кучу, и у кого нет, устанавливаю, пожалуйста. Э, зарегистрировались, зайдите в свой кабинет, установите свой аватар. Он выбирается фотография, выбрать фотографию. Как только сюда вот придет код, здесь будут такие э, английские буковки, черточки, там цифры, вы увидите. Нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегрузится, и ваш аватар установится. Сайт у нас на любую фотографию можно здесь установить, любого размера. Поэтому будьте внимательны. В этом разделе обязательно пропишите каждый. Зайдите и пропишите свои кошельки. Если вы будете выводить деньги на «Перфект Мани», то обязательно пропишите Perfect Money и Pair кошелек. Если вы будете только выводить на одну платежную систему, значит в другой с платежной системы поставили нули и нажали кнопочку «Сохранить». Но ни одна ячейка в кошельках не должна быть свободна. Здесь можно сменить пароль. Но, обращаю ваше внимание, ни в коем случае ни один партнер в Командос не меняет пароли. Тот, который у вас создан пароль, тот и остается. Потому что мы заходим, у нас бизнес полностью управляемый. Везде, на каждой площадке управляемая матрица. Поэтому есть у нас матрица, даже по броне спонсора идет реинвест этого же стола. Поэтому мы заходим и выставляем брони. Куда выставим бронь, туда станет партнер, туда станет клон. Итак, какие у нас есть площадки? Итак, Давайте я вам немножко расскажу о площадках. А нет, еще одну площадку чуть-чуть надо подвинуть. Моя любимая площадка Golden Ring не вместилась. Значит, у нас есть площадка такая VIP-зоны. Вот 10 тысяч. Конечно, там более 60 тысяч за один круг. Есть две площадки Кризис. Есть три площадки. Это жилищная программа с разными входами и разными доходами. На этих площадках есть закольцовка. Вы, переходя из площадки Жилпро Мини, Медио, вы переходите в Жилпро Макси где зарабатываете почти, почти, сейчас ребята, чтобы не соврать, да, почти 5 миллионов за один только круг. А есть две автопрограммы, автопрограмма Energy Mini и автопрограмма. Вход на этих автопрограммах... Можно начинать с любого стола. Здесь нет привязки к первому столу. Мне эти площадки очень нравятся. На автопрограмму можно заходить с 500 рублей и заработать за один круг зарабатываете 39 750 рублей. С малым можно, с малым количеством даже там выходить. А на этой программе вы зарабатываете более 3 миллионов. Ход на этой программе 30 тысяч. С первого партнера сразу возвращается вам 30 тысяч на баланс для вывода. Есть площадка World Money, шикарно, есть площадка PDI. Мы о них сегодня будем говорить. Есть две площадки Golden Ring. Это суперские тоже площадки с очень хорошим доходом. Вот такой вот наш фонд. У Наш фонд, я же говорю, что очень большой. На сегодняшний день у нас в фонде более 200, м, прошу прощения, более 100, 140 тысяч рабочих кабинетов выплачено уже более 23 миллионов рублей это только на платежные системы это не считая миллионы выводятся внутренним переводом ну и так наша наша команда работает именно команда работает на площадке ПДИ. начинает с площадки ПДИ Здесь на каждой площадке, ребята, есть кнопочка домой. Чтобы перейти на другую площадку, обязательно нажимаем эту кнопочку. Есть кнопочка, вот такая маркетинг, где вы можете посмотреть в ролике маркетинг. Вы можете его скачать себе, этот маркетинг и а, залить на свой канал или на свою страничку. И, и точно так можно посмотреть в слайдах. В Слайды мы сейчас все это разберем. А, значит, мы начинаем старт. Именно с четвертого стола. Почему с четвертого стола? Да потому что э, здесь нет привязки к первому столу. И здесь с малым количеством партнеров мы выходим. Пятый стол это уже выплаты. Выплаты. И давайте мы сейчас разберем этот маркетинг. А, именно этой площадки PDA. А Значит, на этой площадке, как вы видите, 4 рабочих стола и стол выплат. Нет привязки никакой к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Но наша команда начала старт именно с четвертого стола, с 800 рублей. Как работаем мы? Значит, первый у нас идут, как я уже говорила, четкий есть список, да, и по этому списку, кто идет на «Активации» на закрытие, на четвертый стол. Это у нас закрытие. Закрываем четвертый стол этому партнеру. Сюда ставим первого партнера и второго партнера. Этот стол у него закрывается и открывается стол выплат. Следующий у нас идет по очереди, кто у нас будет на выплату. Тому выставляем бронь по логину и сюда становится. Закрываем опять Этим э, двум партнерам ставим по два партнера, и этот первый партнер приходит и становится на это место. 1600 600 идет на баланс для, э, на вывод, а вот 1000 рублей у нас идет уникальная закольцовка на площадку World Money. Э, там покупается первый стол за 1000 рублей. Второй партнер мы закрыли, ему тоже поставили э, э, два партнера. И он закрывается и становится сюда, на это место. И этот партнер получает у нас 1600 на баланс для вывода. Точно так и третьего мы выводим на выплату. Точно так ставим ему два партнера. И у него закрывается, и он прилетает сюда, становится к этому партнеру. И наш партнер, который стоит на выплате, он получает 3800 на баланс для вывода. 800 рублей. Он оставляет на команду, а 3000 пожалуйста, на баланс для вывода. Что непонятно по этой площадке? Ребята, включите микрофон и задайте мне вопрос. Если все понятно, значит, поехали дальше. Следующая площадка, как я уже сказала, мы переходим... Да-да, слушаю. Нужно вопрос? Да, пожалуйста. Вот скажите, вот, значит, идет, вы объясняете, там тысячу идет на вывод, а остальные там, зеленая уже пропустила, идет команда, 800 идет, идет в команду, 3000 идет на вывод. Да. А если, допустим, возможно такое, я, допустим, не хочу выводить, а я за эти деньги куплю столы, чтобы дальше было продвижение. Такое делаете? Нет в нашей команде ничего, вы никакого движения самостоятельно ничего не делаете. Вот здесь четко выработана стратегия. Никакие столы вы больше не покупаете и ни один человек в команде, ни один партнер не покупает ничего самостоятельно. Здесь, во-первых, выработать, прежде чем заходить ко мне в команду, ну, ко мне в команду, команда, это которая пришла, они пришли две недели ко мне тому назад ко мне они строго вы я им сделала презентацию они строго выработали свою стратегию и четко придерживаться этой никаких покупок никаких первых вторых и третьих только покупает ваш лидер лариса и светлана вместе с ним и я помогаю расставлять партнеров помогаю делать активации. Вот. Поэтому здесь э, четко выработана стратегия. Н никаких столов, ничего, покупка. Если... Ну, я... Ну, я просто... просто я думала, может, эти деньги, чтобы не выводить, а ну да, вот согласовывать с вами, и допустим, я хочу, ну, чтобы быстрее было продвижение, я говорю вам, я хочу купить нет. Нет. Нет, Светлана, Нет. Светлана, послушайте, послушайте, Светлана, послушайте меня а, внимательно. А сейчас я вам а, дальше будет, если вы не хотите выводить а, здесь еще, а, дальше же не до конца стратегию вы не дослушали а, нашу, и а, вы потом узнаете, куда можно эти три тысячи вложить. Дальше слушаем, дальше а, следующий. Следующую площадку. Итак, угу. вы вышли на площадку, у вас закрылся, вы получили, ну, давайте вот здесь вот закрытые столы, да, покажем. Закрылись столы, и команда получил 3 800. 800 он оставляет, а 3000 как ну, партнеры. А команда то не выводит деньги, а выводят, выводят партнеры. А партнер выводит 3000. Не хочет партнер выводить. Здесь еще дальше есть следующая стратегия. Но как только сюда становится первый партнер на пятый стол, вот здесь, как я уже говорила, здесь 600 рублей идет на баланс для вывода, а за 1000 рублей у нас активируется вот этот стол. World Money первый стол. И давайте мы теперь перейдем на этот стол. World Money. Маркетинг. И откроем слайд. Вот. Все партнеры с команда, с площадки PD. Активно там работают и активно продвигается а, Сегодня, наверное, активации не будет, а завтра будем делать активацию. И завтра уже а, «Коммандос» выходит на четвертый стол. Оля, можно тебе передвинуть? У нас будет Будут, да? Прошу да. прощения. Прошу прощения. Значит, будут активации. Значит, сегодня уже «Коммандос» выйдет на пятый стол на этой площадке, потому что активно работает на площадке команда АПД, вот, а, и активно продвигается здесь по этой площадке. Итак, значит, первый стол у нас стоит тысячу рублей, а закрытие первого стола идет с двух вот этих партнеров, и на четвертом столе идет закрытие только с двух партнеров. Итак, первый партнер приходит, второй партнер приходит. Закрылся первый стол, открылся второй. А третий партнер приходит сюда, становится 1000 рублей, получаете на баланс для вывода. Первого партнера закрыли мы первый стол, он приходит сюда, становится сюда, на это место. Второй и третий партнер, это дает накопительный баланс 6000 на покупку третьего стола. Как только у первого партнера мы закрываем, я вам, перейдем в кабинет, я вам покажу, закрывается... Второй стол, он приходит и становится вот сюда, на это место. 3000 идет на реинвест на первый стол и на второй стол. А 3000 на баланс для вывода. А вот когда второй партнер сюда встанет, команда с нас уже получала 6000 на баланс для вывода. Третий партнер тоже получали 3000 идет на баланс для вывода. Нет, нет еще... Нет, у нас сегодня только закроется да, это место одно, сейчас посмотрим. И за 5000 у нас активируется пятый стол. В пятом столе, первый и второй, когда приходят партнеры, здесь закрывается, закрытие идет с двух столов, и открывается пятый стол, который накапливает 30 тысяч на покупку этого стола. А вот когда становится сюда третий партнер, то 5000 на баланс для вывода. И... Первый, второй, третий партнер у вас дают, как я сказала, 30 тысяч на покупку. а Это полностью стол выплат. Это полностью ваша зарплата. Но Здесь первый, когда партнер приходит и закрывает свой пятый стол и приходит, становится на это место 10 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч активируется площадка Golden Ring. А вот на Golden Ring мы на следующем вебинаре обязательно разберем эту площадку. На Golden Ring там всего два рабочих стола и третий стол выплаты, где с каждого партнера а по 100 тысяч на баланс для вывода. Но с первого, когда становится э, партнер, то там э, делятся, э, значит, 80 тысяч идет на баланс для вывода, а 20 тысяч делятся вот именно сюда. Сюда на первый стол на World Money летят 10 клонов по 1000 рублей, сюда летит один клон за 5000 на четвертый стол, и на площадку ПД 50 клонов летят на, э, по 100 рублей. А вот когда второй партнер приходит, 30 тысяч на баланс для вывода. Третий – это 30 тысяч на баланс для вывода. ну вот смотрите, какая площадка вы всего здесь зарабатываете. 109 тысяч, ребята. За 20 тысяч у вас активируется Golden Ring, а 89 на баланс для вывода. Это вообще шикарно. Шикарно. Итак. Я хотела что вам сказать? Да, показать. Значит, какие закрытые столы? Закрылись столы уже. А, у, у, у командоса, командоса закрывает... У Лариса закрылась. Ларису закрыли. А дальше. Закрыли. А, свету. Она перешла. Следующая здесь... Николая закрыли, Светлана, по-моему. А девочки эти все попереходили на второй стол. Второй стол у нас тоже здесь по закрытых очень много. И девчонки уже перешли сюда на третий стол. На третьем столе уже стоит Лариса и Светлана. И как у нас на, на закрытии стоит Мирка. А вот, и сегодня к Мирке станет сюда один партнер, и Мирка наша закроется. Станет командас на третий стол. Закроет третий стол, и у команды откроется четвертый стол. Вот смотрите, движение всего за две недели, а какое движение? Движение это просто суперское. Дальше. Дальше э, стратегия этой команды. Э, они будут активировать площадку автопрограмма «Энерджи Мини». За... Э, именно за... Э, да, я не нажала кнопочку домой. мой... За 6 тысяч именно четвертый стол. Почему четвертый стол? Да потому что э, на этом столе, ребята... На этой площадке нет привязки к первому столу. Здесь старт своего бизнеса можно делать с любого стола. А почему с четвертого? Да потому что я вам сейчас это покажу. Потому что здесь можно зайти с четвертого стола и убить сразу двух зайцев. За 6000 активируется. Как только станет сюда первый партнер, три на баланс для вывода, понятно? А за две вот вам второй заяц, у вас активируется второй, третий стол накопительный. Ну и тысячу получает спонсор, это я получу, потому что я спонсор команды. А второй и третий партнер вам дают переход за 12000 тысяч. Стол выплат. Первому партнеру мы поставим три партнера, и он станет, придет и станет сюда. И команда получит 12 тысяч, а потом каждый партнер точно так. Второму поставили три человека, тоже получит. Третьему поставили, тоже получит. 12 тысяч на баланс для вывода. Вот. Ребята, не надо вот эти вот столы даже покупать. Это, здесь вы зарабатываете 750 рублей. Они вам не нужны. Вот здесь это только сделан на слайде расчет 3 на 3. 3 на 3. Если о, о, у вас будет всего лишь 3 реферала. Ага, тут, ребята, в команда с не 3 реферала. А здесь уже очень много партнеров. Там 140... Не буду врать. 140 вчера я видела, по-моему, 141 или 142. Уже партнером в команде. Олечка, 142 кабинета, 92 партнера. Да, 142 кабинета, 92 партнера. Вот, пожалуйста, Лариса поправляет меня. Вот, пожалуйста, и все кабинеты идут в движение. Вот такая вот стратегия в этой команде. Если есть вопросы, давайте задавайте. Если нет вопросов. Нет вопросов, ребята. Скажите, пожалуйста, а у вас есть команды, что человек имеет два кабинета? Есть, То конечно. Есть, ребята, у нас не запрещено. Не запрещено иметь два кабинета, три кабинета. Пожалуйста, вы можете делать себе кабинеты. У нас это не запрещено. Ясно, yes, спасибо. Есть еще, ребята, вопросы? А, мы хотим сказать, реклама, мы это, потому что я надежда и пара, мы да, пара семейная, мы вошли именно вот на эту программу еще тоже. Командос мы вошли, и вот эта отдельная площадочка, ми, мини, значит, это, автомобиль, которая на шесть тысяч рублей. И мы благодаря нашей команде открыли все столы тысяча две тысячи и тысячи. у нас. Поэтому да. приглашаем. Надюша, но ну, вы, это ребята, это другая команда, Надежда и Павел. Но да, они да, так как они и, вижу, Павел есть да, здесь. Я не просмотрел эту программу. Не, не к нам, да, не да. к нам, естественно. Да, они отдельно зарегистрированы по моей реферальной да, ссылке. Да. Да, да, да, да, да. поэтому. У меня восемь у меня команд, поэтому а, все, все, ребята, перемеш, перемешиваемся. Ну, ничего страшного. Вот. Еще есть вопросы? Нет, ребята. Ну, тогда дальше. Я, напоследок я просто хочу сказать. А, цель в жизни – путеводная звезда. Она – источник силы и вдохновения. Кто? Приютил в своем уме сомнения, тот не достигнет цели никогда. Он говорит всегда со всеми, часть этих всех порой слепцы. очах из мыслей, но без цели. очах без дров не даст угли. Поэтому цель должна быть у каждого человека. Имейте свою цель, имейте свою мечту. И запомните, только действия приводят к результату.